Добрый день, друзья! Сегодня в своем видео я хочу рассказать о том, где могут появиться детки на вашем посаженном черенке фиалочки, в каких местах, что такое калюс и хорош, что из него образуется. Также хочу показать, как развиваются помесячно детки фиалочки. Что случилось с моей фиалкой, зацвевшей через два месяца после посадки черенка. Итак, приступим. Сейчас я хочу рассказать вам об этих сортах своих фиалок. Вот такая шикарненькая у меня фуксивая балерина. У нее довольно-таки большие цветочки вот этот около 7 сантиметров. Это молодые цветочки, остальные. Они еще только-только расцвели. Со временем подрастут. Это второе цветение. Во время первого цветения были одиночные цветоносики и не было вот такой яркой, пестрой полянки. Сама сформировалась розеточка. Небольшая. Цветок неприхотлив, легко размножается. В общем, советую. Очень пестрая, яркая фиалочка. Вот эта фиалочка, это ПТ, первое свидание. Она у меня цветет впервые. Я по, по видео, по картинкам из интернета ожидала, что она будет немножко мельче. но ну, вот такие большие, более 4 сантиметров, около пяти цветы. И даже очень интересные расцветочки с глазиком и с белыми очертаниями на лепестках создают приятный вид. Сама сформировалась розеточка, никаких сложностей выращивания. И виде первое цветение, очень-очень много цветоносов. Это только-только начинается это цветение. И вот третья фиалочка, это АВ, сердце матери. Это одна из моих розеточек, Наверное, немножко она заспортила, потому что сейчас цветут обе розеточки. И на одной из них, вот этой, видите, нет белой каймы по краю розетки. Но все равно цветок большой, около 6 сантиметров. Вот, вялка неприхотлива, розетка крупная. Очень советую, очень легко размножается. Теперь мы посадили листик нашей фиалки. Вот она растет, вот дает корешки. А давайте рассмотрим, что же с ней, что же с этим черенком, с этим листиком происходит вот там в серединке, в грунте. Итак, мы срезали листик, вот обломили или обрезали кончик черенка. Конечно, его нужно где-то на два. 3 сантиметра, вот так вот было вымекнуло, это не важно. Вот у нас срез черенка появился. Мы сажаем в грунт, и вы слышали, наверное, не от одного цветовода, что образуется калюс, который все ругают. Что же такое калюс? Вот мы подсушиваем черенок, прежде чем посадить. Вот на месте вот этого среза, образуется такое уплотнение, такое или раневая поверхность, которая самим черенком э, закрывается, эта ранка. Это и есть, эта ткань и есть калюс. Это универсальная ткань, из которой может образоваться, могут образоваться корешки, и также из клеток этой ткани, калюса, образуются наши Детки нашей фиалки. Вот сейчас я хочу вам показать, где же в каких местах могут появляться детки на нашем черенке. Как вы знаете, обычно детки появляются у самого среза на нашем черенке. Вот вы видите, видите, вот череночек оканчивается, он не глубоко посаж. И вот такая детка растет. Но бывает и так, что детки могут образоваться даже на черешке, то есть вот на этой палочке. Вот хочу вам показать, что даже на черешке могут образ на черешке нашего укореняющегося листика могут образоваться детки, как вот здесь. Вот у нас листик, укореневший материнский, и вот на самом черешке вот этой палочки, не в грунте, не на срезе. Вот у нас выросла одна детка, вот вторая, у них уже так. у них уже образовываются вот корешки воздушные, их нужно присыпать грунтом, и также вот рядом с этой деткой на череншке растет еще одна маленькая детка вот так бывает я вам хочу показать вот такой пример здесь два вида деток один возле основания черенка вот одна деточка растет и, пожалуйста, маленькие деточки выросли в пересечении жилок листика вот в этой ямочке. Такие махонькие деточки здесь появились. Вот почему некоторые цветоводы говорят, что если у вас обломился черешочек, то можно прямо его так сажать и даже частью можно размножать. Листика, а главное, чтобы была жилочка. И вот видите, в пересечении этих жилок образуются ну, как минимум две детки. Также я вам хочу показать вот это растение. Вот это растение, которое мы уже смотрели, что оно зацвело ровно через два месяца после посадки. Черенка на укоренение. Сейчас появился второй цветочек. И из третьего, здесь было три цветоноса, из третьего цветоноса, вот он, третий цветонос, и вы видите, сверху, вот она, растет детка. Мне как вам показать, к сожалению. Вот там внутри, прямо из цветоноса, начало свой рост детка. Вот это у меня сорт "Сердце матери. А теперь давайте посмотрим, как же развиваются наши фиалки от посаженного листика и до взрослой фиалки. Итак, мы посадили листик. Приблизительно через месяц на нем появятся корешки. Вот здесь уже видно корешки. Здесь прошло уже больше месяца. Еще через месяц-полтора у нас появится детка и будет активно развиваться. Вот приблизительно через два месяца с начала появления детки она будет вот такая. Мы ее отсаживаем уже. И в течение приблизительно также месяца эта детка укореняется и растет всего лишь чуть-чуть, подрастает. Еще через два месяца наша детка будет приблизительно такого размера. Вот у меня даже придумала зацвести эта детка. Еще через месяц она станет такой. И когда пройдет от 8 месяцев до года, наше растение впервые зацветет. Каждая фиалка развивается индивидуально. Некоторым до цветения нужно 7-8 месяцев до первого цветения. Некоторым нужно больше, чем год. Вот и все на сегодня. Успехов вам! Здоровья, хорошего цветения ваших любимцев.